Я рада приветствовать вас на своем видеоканале. Те, кто заходил на мой сайт, знают, что ко мне можно обратиться за услуги ведения бухгалтерского учета в вашей организации или ИП, а также за обучением поведению бухгалтерского учета в программе 1С бухгалтерия или же за помощью поведения учета в вашей информационной базе. На этом уроке я хотела бы рассмотреть... Такой вид договора, как договор аренды оборудования у физического лица. На мой взгляд, этот договор достаточно часто встречается в практике бухгалтерской, когда организация у физического лица арендует какое-либо имущество или оборудование. Она может арендовать, например, у своего сотрудника, у учредителя или у какого-то стороннего физического лица. Сейчас покажу вам, как оформить такой договор, такую операцию в программе. Оформляется очень просто. Заходим в раздел «Покупки», «Поступление акты накладные», создаем новый документ, это будет акт, акт об оказании услуг. Вводим его номер. Вводим дату, 31 мая я сделаю, выбираем контрагента или заводим нового. Я выберу учредителя и здесь необходимо создать новый договор. Создать вид договора с поставщиком, номер договора 1 от 1 мая. Здесь можно написать, что это договор о аренде оборудования. Аренда оборудования. Теперь заполняем табличную часть документа. Соответственно, обратите внимание, здесь без НДС, потому что мы у физического лица арендуем. Здесь у нас без НДС. Подбор. Попадаем в справочник номенклатура. Здесь у меня разделено по группам. Захожу в группу ⁇ Услуги ⁇ и создаю новую услугу. Аренда оборудования. Здесь советую сделать, так как периодичность будет иметь ежемесячный характер, поэтому для формирования печатной формы лучше сделать периодичность месяц. Увидите потом, как это отразится в печатной форме. Так как мы точно знаем, что это у нас без НДС, здесь можно поставить без НДС. На карточке услуги на этом все. Записать, закрыть. Количество 1. И предположим, что цена ежемесячной аренды составляет 20 тысяч рублей. Ок. И внизу по кнопочке нажимаем перенести в документ. И вот посмотрите, когда мы выбрали периодичность услуги месяц, программа нам здесь сама написала аренда оборудования за май 2017 года. Так, но ну я правда хотела сделать это за май 2016 года, ну, потому что май 2017 года у нас еще не наступил. Давайте тогда поправим Шестна, на 2016 год шестнадцатый год здесь соответственно договорчик тоже если что-то вот неправильно сделали ничего страшного здесь проваливаемся в карточку и изменить и здесь всегда можно вернуться и все исправить на шестнадцатый год 1 мая шестнадцатого года еще раз записать закрыть Здесь тоже произошло исправление. Выбрать. Все, теперь у нас 16 год и аренда оборудования за май 2016 -го года. Стоимость 20 тысяч. Вот сейчас счета затрат посмотрим. Смотрите, вы здесь выбираете свой счет затрат. Ну, как правило, это 44-й или 26-й. В затрат, прочие затраты можно завести новое субконта и Поставить именно аренда оборудования. Показать все. Здесь такого нет. Предлагаю создать этот вид затрат. Аренда оборудования. Вид расхода здесь по черной стрелочке вниз нажимаем. Показать все. И выбираем. Материальные расходы. Здесь у нас стоит точка по деятельности с основной системой налогообложения. Так все и оставляем. Записать, закрыть. Теперь у нас появился новый вид затрат. Аренда оборудования. Ок. Провести нажимаем. И теперь посмотрим печатную форму. Печать. Акта об указании услуг за поставщика. Нас интересует данная печатная форма. Вот такие акты мы распечатываем ежемесячно и подписываем с нашим физическим лицом, у которого арендуем оборудование. И, соответственно, у вас еще должен быть договор аренды этого оборудования по договору, сейчас чуть позже скажу что хочу сказать не забудьте ежемесячно, так как вы заключили договор с физическим лицом вы начинаете выступать в качестве налогового агента по налогу на доходы и вам необходимо ежемесячно начислять налог на доходы и удерживать этот налог в день выплаты вашему физическому лицу арендной платы. Вот об этом не забудьте, пожалуйста. И еще один момент. Если вам здесь не нравится счет 60, 60 который берет автоматически программу, ну, например, не хотите вы аренду оборудования ввести на 60 счете, пожалуйста, вы сюда заходите и выбираете, ну, предположим, 76 счет. Сейчас, Сейчас, секунду не то нажала 76 76 ну вот счет можно выбрать 76 10 счет называется прочие расчеты с физическими лицами здесь то же самое 76 10 окей еще раз провести Посмотрим проводки документа. Все, у нас счет пришел 7610. 10 вот Тут единственное, почему-то соскочила субконта. Сейчас еще раз перевыберем. Провести. Так, соскочил счет. Сейчас попробуем еще раз выбрать. Есть субконта, не появилось. Провести, закрыть, что хочу сказать, вот этот счет 7610 10 программа почему-то не берет все-таки субконта. Вот я сейчас пробовала, перепроводила, все равно не берет сюда субконта. В таком виде это оставлять нельзя. Я не знаю. Честно говоря, с чем это связано, возможно, какой-то релиз программы, какая-то ошибка, не могу сказать. Поэтому вместо 7610, если все-таки вы не хотите вести на 60 счете э, такие взаиморасчеты, тогда выберите другой счет 7606, э, 76, прочие расчеты с прочими покупателями и заказчиками. 7606, выбираем. Провести. И проверяем, что субконта пришло. Вот теперь, видите, и э, наше физическое лицо, и договор, он попал сюда. То есть вот в таком виде это должно быть. Пустого здесь не должно быть. В пустом виде ни в коем случае оставлять нельзя. Значит, тогда вот проводим в таком варианте со счетом 7606. Ну и, как я сказала, не забывайте удерживать, начислять и удерживать НДФЛ 13% с этого дохода. Что по поводу договора? Приблизительный примерный образец договора вы можете скачать на моем сайте. Сейчас я вам покажу, где это находится. Здесь есть страничка бланки и советы. На этой страничке. Но Удобнее даже будет, вот он, договор аренды оборудования у физического лица. Но удобнее, это здесь просто список всех записей, которые выходят. И когда будет много записей, этот договор, он уйдет в конец. И чтобы наверняка его найти, лучше зайти в меню с правой стороны в боковой колонке. Рубрики, и здесь рубрика будет договора. Помимо этого договора вы сможете еще скачать какой-то понравившийся вам договор. Заходим в рубрику договора. Ну вот наш в данном случае интересует договор аренды оборудования физического лица. Нажимаем сюда один раз. Открывается. Здесь я написала такие свои краткие комментарии по составлению этого договора. Такой, такие небольшие советы. Дальше вы смотрите сам бланк договора, как он выглядит. И если вам он понравился, если он вас устраивает, то нажимаете по кнопочке внизу. Я сейчас нажму и покажу вам, что происходит скачивание. Вы видите, да, загрузка договора аренды закончена. «Открыть папку для просмотра». Все бланки на моем сайте находятся в ZIP-архивах, поэтому вам его еще нужно будет распаковать. На этом все. Благодарю вас за внимание. Надеюсь, что информация была для вас полезной. Заходите на мой сайт, подписывайтесь на видеоканал, и вы будете постоянно узнавать что-нибудь новое из области ведения бухгалтерского учета. Всего доброго!